Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и с конца лета все мы ждали выхода нового DeepCool Assassin 3 и его появления в продаже, но к сожалению в россии даже тестовых образцов данного кулера до недавнего времени просто не было, но буквально пару недель назад все поменялось, ко мне наконец таки приехал курьер и привез один из экземпляров для тестирования, о нем сегодня и пойдет наша речь, ох друзья когда мне только сказали представители дипкула мол кулер должен быть лучше чем nokta d15 на 1 градус цельсия иначе мол он не пройдет их внутренний заводской контроль качества то у меня честно говоря челюсть немножко отвисла его предыдущий ассасин 2 был хоть и хорош собой особенно за свои деньги но тягаться с Noctua он не мог. Он был на несколько градусов хуже и это признает даже сам производитель. Да и нынче есть от силы 2-3 кулера, которые могут составить конкуренцию австрийцам. Ну что ж, давайте посмотрим, смогли ли китайские инженеры осуществить задуманное и создать некое его убийцу для Noctua. Итак, кулер у нас поставляется вот в такой вот коробочке, внутри которой все отлично упаковано в пену, то есть шансы повредить товар почти нулевые. Из коробки мы мы извлекаем радиатор с набором креплений, два вентилятора к нему и длинную крестовую отвертку. Да кто-то явно учится на чужих ошибках и включает инструмент в комплектацию, за это явный плюс. Что касается остальных принадлежностей, то это конечно же наборы креплений для всех актуальных сокетов. Целых 6 скоб для крепления вертушек, то есть вы можете закрепить не только два вентилятора из комплекта, но также один дополнительный сзади. Вдобавок тут есть подробная инструкция, также бэкплейт, который походу сделан из какого-то композита, переходники для снижения оборотов вентилятора и также кабель удлинитель для соответственно вертушек. В принципе неплохой длины, можно спокойно подключить их к одному разъему 4 пин на вашей материнской плате. Также тут набор атрибутики и огромный шприц с самой новой дипкуловской термопастой, а также средствами для ее нанесения и очистки рабочей поверхности. Так что комплект в целом богатый, особенно радует термопаста, ибо я уже давно хотел получить ее для тестов и сравнений. Это по всей видимости та же самая дипкуловская G40. Дипкул как-никак славится своими термоинтерфейсами, так что ее мы как-нибудь потом протестируем. Теперь давайте поподробнее рассмотрим сам радиатор. Итак, он у нас двубашенный, нынче это классическая схема для почти всех топовых кулеров. Башни, к слову, идентичные, так что нет никакого значения, какой стороной вы будете его устанавливать. И по габаритам башни на 99% соответствует уже упомянутой 15-й нокту, то есть разница минимальна. При этом башня Ассасина имеет 7 медных трубок диаметром 6 мм, которые соединяются у основания. Основания и трубки тут никилированные, подошва очень хорошо отполированная и идеально ровная. Также в комплекте идут 240-мм фирменных вентилятора, которые максимально работают со скоростью 1300-1400 оборотов в минуту. Добавив их, мы в итоге получаем очень неплохо выглядящий кулер. И сразу скажу, что хотя бы по внешнему виду он явно переиграл Noctua с ее песчано-коричневой раскраской, которая не вписывалась просто никуда. Наверху кулера для большей эстетики расположились пара пластиковых деталей, которые скрывают некрасивые концы тепловых трубок и придают кулеру большую лаконичность. Что же касается крепления, то производитель заверял, что оно будет очень простым и удобным. И тут с ним в принципе сложно поспорить. Вставляем в бэкплейт стойки, после монтируем его на материнскую плату, закручивая вот такие вот гайки, которые называются на английском нац то есть орешки. И, собственно, после После этого крепим две направляющие с помощью барашков. К слову, DeepCool, по-моему, первая компания, которая догадалась нарисовать на направляющих стрелки, какой стороной они должны быть ориентированы к процессору. Так что я подтверждаю, собрать крепление можно легко и даже без инструкций, хотя инструкция достаточно полная и в целом освещает все нужные моменты и все нужные аспекты. После этого основная часть работы закончена и остается лишь нанести термопасту и установить сам кулер. Прикрутить его комплектной отверткой. Отвертка тут, в принципе, неплохая. Ручка, конечно, маловата для моей руки, но для крепления кулера ее более чем достаточно. Можно даже где-то использовать по хозяйству. Ну и вуаля! Устанавливаем вентилятор на место, и кулер готов. В целом я бы сказал, что Assassin 3 в плане комплектации, установки, вобрал в себя все лучшее, что есть у самых страшных его конкурентов. Но вместе с плюсами он унаследовал и самый их большой косяк а именно проблему с установкой памяти с высокими радиаторами непонятно почему компания не пошла по пути Биквайта мини установила спереди вентилятор меньшего размера что решило бы все проблемы и в принципе не так бы и сильно сказалось на его результатах вместо этого они повторили ошибку Ноктюа, Термалрайта и Фантекса как итог, передний вентилятор закрывает два разъема оперативной памяти. И дабы поставить модули высотой выше стандартных 32 мм, надо поднять передний вентилятор. В случае моей памяти в 45 мм от G-Skill'а, я поднял его где-то на 1-1,5 сантиметра. В итоге высота кулера повышается со 165 заявленных миллиметров до где-то 175-180. Опять-таки все зависит от размеров радиатора вашей оперативной памяти. В общем, все те же банальные грабли. Ну да ладно, хватит разглагольствовать, давайте уже перейдем к тестам и посмотрим, что он умеет. Я тестировал данный кулер с пастой MX4, чтобы соблюсти сопоставимость результатов. В качестве подопытного образца выступал процессор 9900K, разогнанный до 5 ГГц с напряжением 1.28-1.3 Вольта. Вентиляторы кулеров и вентиляторы в корпусе при этом работали на полную катушку Тесты проводились в АИДе, прогоны с кэшем и плавающей точкой на 20-25 минут Для начала тесты Noctua D15 с двумя вентиляторами, которая выдавала примерно 91 градус Цельсия, что для нее в принципе обычный стандартный результат ну а теперь побывав, побам, результаты Ассасина, который в аналогичных условиях, то есть с разницей между тестами в 20 минут, давал те же самые 91 градус. Даже как-то стало неинтересно. Что касается уровня шума, то вертушки Ассасина при этом давали 38 дБ. Против где-то 37 дБ у Noctua, во всяком случае в моем новом корпусе от Фантекса. Бесшумными же вентиляторы Ассасина становятся где-то на 900 оборотах в минуту. Уровень шума соответственно 32 дБ, что соответствует фоновому шуму комнаты и вообще не ощущается ухом с расстояния где-то полметра метр при этом удается добиться температуры где-то в 93 градуса. У Noctua в целом результаты схожие, правда ее вертушки даже на 1100 остаются бесшумными, но температура поднималась аж до 95 градусов. Тут нужно отметить, друзья, что многие из вас зададут вопрос, а почему разнятся данные Noctua в данном тесте и тестах, которые были ранее, например, когда я тестировал сразу несколько топ-моделей. Вы должны понимать, что сижу я в квартире, а не в лаборатории, в комнате скачать температура могут быть или не быть сквозняки плюс я недавно поменял корпус что также сказалось на результатах так что я лично верю только тем тестам которые вот делались в течение ближайшего часа в них условия должны быть плюс минус одинаковые сравнивать же то что было день назад неделю или месяц ну уже не совсем корректно но одно я могу сказать точно дипколу действительно удалось таки создать кулер который может на равных конкурировать с топом от nokta обладая более красивым внешним видом и более демократичной ценой насчет одного градуса который обещал производитель нужно понимать что мы не знаем на каких процессорах он производил тесты в каких условиях ибо как вы понимаете очень большое влияние имеет термоинтерфейс под крышкой также согласно данным самого производителя основная разница в температурах будет заметна при tdp до 200 ватт Выше разница уже близка к погрешности. А я точно знаю, что мой 9900K имеет TDP выше где-то 190 Вт в стресс-тесте. Однако как замерял TDP-производитель мы также не знаем, поэтому повторить его замеры TDP тоже не можем. Поэтому я предполагаю, что в определенных ситуациях, в определенных тестах на определенных процессорах этот один градус разницы вполне реально получить. Может даже и в принципе и больше. Но сам факт уже равенства данных кулеров это уже нереальное достижение. Вот как-то так, друзья. Подводя итоги, скажу, что из плюсов данного кулера я отмечу, наверное, хорошую упаковку и комплектацию, простоту его установки, производительность, которая на уровне топовых кулеров даже может быть не выше некоторых, также цену, ибо стоит он хоть и дорого, но почти на полторы тысячи дешевле, чем тот же Noctua. Также отмечу наличие инструмента для крепления кулера, АК-отвертки и отсутствие проблем с совместимостью с видеокартами. То есть даже не имея асинхронного дизайна башни, как это было у термалтейка, кулер спокойно размещается и не мешает бэкплейту видеокарточки. Но что касается минусов, то единственный серьезный минус – это совместимость с памятью. Лучший вариант – это либо избавиться от переднего вентилятора, либо переставить его назад. Что, конечно же, ухудшит температуру на пару градусов, но проблемы с памятью больше не будет. Ну, либо же купить корпус, в который влазят кулера высотой 180 мм. Правда, обычно стоят они, ну, явно не дешево. И я оставлю ссылку на Е-каталог, чтобы вы могли сравнить цены на него в разных магазинах, когда его начнут активно продавать, пока я видел его только в онлайн-трейде, потому что он только вот буквально появился в продаже. С вами, как всегда, был Белыч. Если вам понравилось данное видео, то не забудьте нажать на лайк, подписаться на канал. Также нажимайте колокольчик, чтобы получать оповещения о новых видео. И не забудьте, что у нас есть страницы в разных соцсетях, так что заглядывайте, задавайте свои вопросы и так далее и тому подобное. Всем еще раз спасибо, друзья. Удачи вам и до новых встреч.